так параллели говорят. нет ездил сюда ну нет ну не понятно у него датчика же нет Нет, нет, наоборот, ветровочки. Вот да, это смотри. Да? Ты вот в этом, как вот я сейчас встаю, ну, я ее скидываю, вверх рюкзака сразу скидываю, и у меня остается одна ветровка. Кофточка и ветровка. А Все. Так не замерзнет. Да, хватит. Мне правильный. кажется. Это хватит. Идти хватит. Чтобы пояс был на бедрах. Во-первых, уже тут лямки перекрутились. Смотри. Вот эту вот, вот эту штуку вот не надо подтягивать сильно. Ладно, что кричишь? отправляемся. Здесь у нас старт и вот на ту луцезарную вот вершину идем. Вершина смотрит умно. Это наш главный инструктор по альпинизму. <свист> ну почему на Алтае так? Так же, да? Ну предгорье это все такие же, все одинаковые. А там вот за этими предгорьями еще выше горы, да? Ну просто там дальше еще выше и все. А ты, демо, не смотрел, не пил на Канжаке? Он не слышит. Наша группа вышла из базового лагеря на вершину Канджаковского камня. Идем по льду реки Канджаковки. Это избушка, где мы ночевали. А Никак. туда то налево? Не там мусс-аппарат, но лучше будем уходить. Кашка, ты любитель социализма, да? Мне надо ходить и там, Ну покажи провали палочку, вот. палочку, опусти. Это что да тут? Это что такое за мешочек тут стоит? Мешочек? И вот она! А я рядом! Я, я тоже там. Давай, я... <laughs> на. Тебя... Он включен, запись Давай. идет на видео. Стоит? Запись идет. А запись идет? А, идет. Уже идет. Ну все, давайте вылезайте. Ну что делать? А кто кто нам руку тогда? Никто вам руки не подаст. Никто руки не подаст. Некому руку подать. А, некому. О -о -о. Ну вы монстры Недведи. просто. Вы просто монстры. Редактор субтитров Нет, ползком. Ха-ха-ха-ха. Ну да, давай, а, а, Михаилу эту, золотую медаль. А Жене серебро. Ха-ха-ха-ха. ха Переплавим, прородинку. Незакво поделим. Улыбайтесь. Вас снимают скрытой камерой. Если бы она была скрытая? А вы что, улыбнились? Пошли давай. Жизнь давай. Под, Под, к... Под кедрама А что, Ты, что, Ты еще 18. раз. 80. Женя попросил Юру выдать всем кайзинаки. А он утверждает, что 60 на 9 не, 60 делится. На 9 не делится. Не делится. Поделить на 60. Получается один. Один по одной. по одной. Возражение есть? Возражений нет. Я помогаю делить кого ты помогаешь по одной давай. понял вот это красавица кедер до кедер ему лет двести, наверное это я мне лет как примерно под 40 Видимо улыбнись камеру. Вы попали на фоне небесного отца. Как облака будет Ты просто рекордсмен! Можно, конечно, длинном а, есть! Oh yes. О настоящим альпинистом. Такой а? А? Ты такой велосипед. рад, ты рад? Нет, не надо, не надо. снежные парсы Несколько слов для нашего радио. Мы это сделали. А вы что скажете? Передайте привет вашим близким. Мы вместе. Петрович, несколько слов для нашего радио. Мы стоим на самой высокой точке в радиусе 10 метров. обледенение на деревьях. Да Счастливый, цветет как... Вообще... У меня ноги задеревнены. Да? Я вот иду и думаю, кто подменил мне ноги? И куда дели мои ноги? мои бодрые. Вам там ничего... ли дальше. дальше отходить? Дорогие друзья, только что Саша Анискин сказал, что мы хорошо прогулялись. Но я считаю, что сказать, что хорошо, это ничего не сказать. Настолько много сильных впечатлений, что даже вот язык во рту не имеет, тело деревенеет, и хочется просто так вот лечь и молчать. Это единственное, чем можно выразить восторг от этой прогулки. Не ходили, да? Построились. В армию не ходили. Все, когда-то сперли, Равняйсь! Там Мирно. Вольно. Объявляю вам благодарность. Теперь сюда посмотрите и улыбайтесь. На вас смотрят улыбайтесь. Вот уже укрепились. Уже хорошо. Завтра, завтра утром надо вы... Вот он, ты Пол, почувствуешь, что тебе <свист> вещи хочется еще чего-то. На следующий день завтра не полените <свист> просто. <свист> <свист> <свист> <свист> Потому что сегодня так же, как сегодня плечи. Сами рюкзак накидываю. И они как раз заходят, и там будет. И они все такие... Ура! Вунски! Вунски! Сальски! Сальски! Такие приходят, такие майоры там всякие. Ну вы это, мажьте бутерброды, так кто там? Илюха, видишь хлеб? Все попили, нет? Илюха, Кто илей. не попил? Илюха, все в порядке есть там. Классно. Поза лотос пациент скорее жив, чем мертв. Вот так вот лошади и спят, mm -hmm. когда устают. Учитесь, господа, учитесь отдыхать в любой позе. Ну что, отдохнул? Mm -hmm. Пошли дальше. Плывешь, плывешь. А Леша есть минут. Какая как чистая ты... вода. А водную Вау. что ты юра может доставать Нету. что ты юра там делаешь М -м, кусочек наваристый какой-то получился а -а -а -а. кто пробовать будет кто снимает пробу <соръ episódio> открой ротик <соръед> тут <Тушонка>. мясо а, никто... а женя что-то тихо кошает Женя, когда Он молчит. Ну, Женя. Ну, Женя, все, Женя. Не перебивай себе аппетит, пожалуйста. Да, тут сам не влечет. Молодец, который покажи. Красавица. Давай теперь туда не не, не, не, не, не, нет. С этой стороны не вяжется контроль. А с той тоже не вяжется, потому что она уже туда уходит, она же не заканчивается. Давай, сдавай экзамен, то чего? Открывается, там она Экзамен название альпиниста России. О! молодец. Там продаю. Люди знающие, идут к ней и покупают. Она в два раза дороже, чем обычно тут, там покупают. И там мясо, Понятно, что срок годности уже кончился, но на сделан тогда еще да, есть. Да, еще и дал, 7, да. хоть три, хоть десять. Твоя же жизнь на ней висит. И Не вот, жизнь друга. Где карты? крюк? Где вот, карабин, ты карабин. хотел сказать. Карабин.